Друзья, всем здравствуйте! С вами Эдуард Бергов и время интервью. В преддверии Дня всех Татьян мы тоже решили провести Татьянин день и пригласить в гости удивительного человека, писателя, психолога, режиссера-постановщика спектаклей, основателя и организатора Международного фонда «Энергия жизни». Друзья, у нас в гостях Татьяна Тихомирова. Татьяна, Здравствуйте! Здравствуйте, добрый вечер, доброе утро, добрый день. Все, кто нас смотрят, очень рады. Татьяна, ну, давайте разбираться, потому что, готовясь к сегодняшнему интервью, честно сказать, даже не знал, с чего начать. Все-таки думаю, что нужно начинать сначала, да? И чтобы, ну, вот, это начало такое было, как всегда, интересное, красивое, хотелось бы узнать, какие первые шаги вы делали в своей карьере. Да, кто со мной знакомится впервые, обычно им сложно объять вот эту необъятную... Я, я постараюсь все раскрыть по полочкам, потому что интервью сегодня, ребят, будет просто суперинтересное. Да, начиналось все в 2000 году, когда мы с друзьями-психологами задумали организовать небольшой между собой на природе. С палатками, с костром, ну все как водится для туристов. А приехали в аномальную зону, и, в общем, нас так собралось на человек сто. В основном это были психологи, и, как неожиданно для нас, к нам на огонек заскочило 9 тибетских лам. И они сказали, ребята, у вас какая-то особая миссия, и вам нужно заниматься этим делом прямо основательно, долго, и все это вот до сих пор продолжается, каждый год мы собираемся, и можно показать вот как раз сейчас слайды, как это начиналось, как это было когда-то, вот эти сто человек, да, Давайте. Вячеслав можно включить, вот там буквально три кадра я приготовила, как наш маленький психологический между собой разросся до больших объемов, и... В какой-то период жизни, где-то в 2012-2010 году, нас собиралось ну, около тысячи человек. Вы можете себе, наверное, представить. Тысяча человек в открытом поле, в палатках, где нужно обустроить весь быт. И мы все это делали на целую неделю. То есть неделю мы готовились, неделю у нас проходило это мероприятие в открытом поле. И примерно дня три мы все это убирали, собирали и сворачивали нашу такую красивую мандалу. Вот И всем этим мы занимаемся уже 15 лет, каждый год, несмотря ни на что. Я не знаю, наверное, не получается слайды запустить? А мы сейчас попросим, да, наверное, модератор просто наш отвлекся, ничего страшного. Татьяна, давайте все-таки начнем еще с вашего образования, потому что вы закончили Московский государственный международный педагогический институт. То есть вы, соответственно, психолог. Да. Так. Ну вот статистика, скажем, показывает у нас, да, что... А вот у нас слайды. Да, вот как раз можно показать слайд, где там первая фотография идет. Это мы пропускаем, это тоже уже мы. Вот это первый, собственно, наш на 100 человек, да, между собой, вот с большими шатрами, с пирогами, вот, и потом дальше, вот следующий кадр, как, во, во что это все превратилось, да, вот такая огромная масса людей, которые очень заряжены да. на весь год, собственно, поэтому энергия жизни, вот, и помимо всего прочего у нас образовалось такое мощное добровольческое движение, тоже да. вот следующий слайд, это наши в зеленых футболках добровольцы, да, мы из-за экологии, из да, вот... Что делают добровольцы, Татьяна? Что делают добровольцы? Да. Они совершенно добровольно приезжают и помогают все строить, обустраивать, копать туалеты. То есть, если мне нужно построить загородную дачу, можно их тоже приглашать? Ну, тут я не, не знаю. Мы поговорим потом. Да, это хорошо. Так, то есть, дешевая рабсила, это я понял. Uh, uh, у нас они делают абсолютно бесплатно, то есть uh, кормят вот эту тысячу человек и потом довольно и счастливы домой, обмениваться в течение года энергией, жизни и, в общем, uh -huh. так мы и радуемся. Потрясающе. Uh, Татьяна, давайте возвращаться опять в начало. Uh, смотрите, к вашему образованию. Вы сказали, что вы психолог, да? Uh, как вы к этому пришли? Ой, пришла тоже таким тернистым путем. Я училась изначально в фармакадемии, проучилась первый год, поняла, что это совершенно не мое, и, в общем-то, меня, честно говоря, обманули, потому что я хотела быть врачом и помогать людям, но в медакадемию меня не взяли, как раз по состоянию здоровья, и я вынуждена была пойти, ну, что-то около. И через год я поняла, что это совершенно, ну, такой, ну, не мой случай, а, промучилась я там четыре года, и потом перевелась все-таки на психолога, что оказалось мне намного ближе по душе. И если в фармакадемии я была круглой троечницей и двоечницей, то э, в, в институте психологическом я была круглой отличницей. И 2 диплома мне как раз не хватило всего одной пятерки по ошибке, в общем-то, как раз э, деканата. Mm -hmm. А а Татьяна, почему... а почему психология, Вами. почему преподаватель английского, почему не вот на тот момент популярные какие-то, может быть, профессии, почему вы именно пошли в психологию? Мне всегда очень нравилось помогать людям, мне хотелось быть полезной обществу, мне нравилось всегда общаться, и вот это все-таки мне больше ближе, чем английский язык, я его до сих пор не освоила, честно признаюсь. Угу. Так что вот. Ну, смотрите, статистика показывает, что психологи, которые вот идут, скажем, и становятся в дальнейшем да, практикующими, может быть, врачами или еще что-то, вот они сами не следуют даже своим советам. Как вам удалось вот переложить ваш опыт да, на вашу жизнь? Да, действительно, сапожник без сапог и психолог со своими личными травмами, нерешенными ситуациями, очень часто не неженатые не женатые или бьющие своих детей, это ну, действительно часто встречающаяся ситуация, а мне все-таки помогла... Помогло совмещение путей психологии с йогой, поскольку психология – это достаточно молодая наука, ей всего-то там, ну, от силы несколько сотен лет, а йога – это древнейшая философия, которая насчитывает много-много тысяч лет, да, и mm -hmm. вот как раз на стыке вот этих двух подходов мне удается, тут вот куда бы постучать, идти вот таким путем и соответствовать тому что я говорю всегда то есть я тот человек который не может говорить одно делать другое я не могу в глаза смотреть людям если я не делаю то что э, декларирую. хорошо такой вопрос вот глядя даже на те мероприятия в которых вы принимали участие можно понять что вы человек творческий Абсолютно. Как это творчество пришло в жизнь вашу? То есть, опять-таки, тоже с чего все начиналось? Творчество, мне кажется, это все-таки закладывают родители. Это очень важная да, родительская миссия. И у меня очень творческая мама. Она даже еду нам готовила всегда, чтобы она была красиво оформленной. В пять лет я сказала, что пойду учиться. На фортеп... учиться на фортепиано, да, постигать азы классической музыки и, в общем-то, я эту школу закончила успешно, это тоже привило мне очень много вот таких качеств светских, культурных, творческих и, в общем-то, я росла вот в такой творческой среде, очень любила всегда танцевать, хотя в танцевальную школу меня не взяли, сказали, что это, ну, в общем, девочка, тебе не сюда. Вот. Но несмотря на это, в вот 27 лет я все-таки реализовала свою мечту и стала танцовщицей, устроила себе десятилетний такой опыт. Я 10 лет прям усиленно занималась Витаю. разными танцевальными практиками, и все это привело вот как раз к спектаклям, к режиссуре, и мне кажется, это был успешный опыт. Давайте поговорим о том, что вы стали, по сути, наверное, первым э, режиссером постановщика э, спектаклей, где, вот как вы сейчас сказали, те женщины, которые вообще не умели не танцевать, ни, э, не имели никакого опыта до этого. И вы не просто научили э, их раскрыться да, в этом спектакле, но была еще какая-то московская комиссия, да, которая... Да, действительно, у нас, ну не то чтобы комиссия, у нас просто были в гостях режиссеры из Питера, из Москвы, которые, посмотрев спектакль, оценили его очень высоко и даже многие не поняли, что это не профессиональная трупа, что девочки впервые в жизни выходят на сцену. И ну, все-таки я не первая, мне кажется, скорее всего, были опыты уже ранее у кого-то. Ага. Но а, то, что это успешный такой вот проект, конечно, это факт. Вот можно следующий слайд посмотреть, да, это вот все наши трупы и те, кто помогали нашей трупе. И почему он а, возымел такой успех? Все-таки потому, что это был первый выход, и для девочек это было важно. И это девочки, хочу отметить, возраста от 18 до 65, то есть самое важное Ей 65 лет, и каждой нашло свое место в этом спектакле, каждая заняла какую-то свою особенную роль, важную для нее. Вот. И, конечно, это бесценный опыт. Вот три спектакля мы поставили, потом у меня случилась неожиданная беременность, а потом роды, и я вынуждена была прекратить эту деятельность. Вот, Полно следующий... интересно, как это неожиданно произошло, понимаете? Ну, это действительно была большая неожиданность. Давайте мы еще один слайд посмотрим, я расскажу, как это было. Вот это кадр такой очень красивый, и даже по этому кадру можно сказать, что девочки, ну, тут непонятно, профессионалы это или нет, насколько они вот вживались в роль и насколько они чувствовали процесс. Ну что ж, вернемся, да, к неожиданности. У меня была такая проблема, я 17 лет не могла забеременеть. То есть вот как в 19 лет мне поставили диагноз бесплодие, вообще я была очень больным ребенком, uh -huh. у меня была язва 12-перстной кишки. И вот, возвращаясь к теме, почему все-таки психология, и почему не фармацевтика, и почему не медицина, Потому что с помощью официальной медицины и фармации я не смогла найти ответы на свои вопросы. Я не смогла стать здоровым человеком. Именно здоровье мне подарило, во-первых, йога, во-вторых, как раз психотерапия, да, и вот здоровый образ жизни. Поэтому я такой прям фанат своего дела в хорошем смысле. Я очень практиковать и йогу, и... Как раз, ну, то есть э, можно здоровья. так сказать, что, скажем, через свой результат да, э, да. вы стали еще и руководителем онлайн-школы здоровья. Да, но ну это вот настолько само собой родилось, потому что, видите, раз я живу за городом и э, не езжу сейчас с, с ребенком в город, а девочки общаться хотят, продолжать учиться хотят, и они просто меня вот, вот уже взяли за грудки, трясли, говорили, Таня, ну давай что-нибудь делай. И вот так вот сама родилась школа здоровья, которая на сегодняшний день уже больше, чем полгода существует и успешно, мне кажется. Потрясающе. Татьяна, еще вы являетесь основателем клуба "Мамина сердце». А это что такое? Ну, это просто вот такое прямо хобби для ребенка, потому что социализация ему нужна. Все-таки общаться с детьми нужно и не только жить отшельником за городом, и это, в большой части, вот ради ребенка все создается ради хороших, добрых друзей для него. Понятно. А что такое эксклюзивный курс женское здоровье от вас? Вот что туда входит? Что такое эксклюзивное? Да. Это женское перерождение. В сентябре месяце я провела двухмесячный такой курс. И, конечно, он был успешный, но мне показалось, что его было мало. И в связи с этим я все знания, которые я пыталась вот зайти в два месяца, прямо вот внедрить в головы людей, поняла, что это слишком большая нагрузка 17-летний опыт взять и вот так вот, но ну, это нереально, понимаете, да? Угу. Поэтому разбила на блоки, на такие модули, и он сейчас 9-месячный. И раз он 9-месячный, прямо само название тоже пришло. Женское перерождение. То есть за 9 месяцев мы перерождаемся. Вот. Uh -huh. У меня там тоже были подготовлены слайды. Можно посмотреть, что включает давайте, всегда давайте. вот эта программа. Так, вот. Ну, я хочу сказать, почему все-таки я онлайн школу да организовала, потому что вообще образовательной школе нас не учат первое сохранять здоровье это факт, потому что сейчас дети ну все мы видим сколиозы аллергии и так далее да второе мы не умеем создавать крепкие отношения и этому также не учат в школе, потому что учителям Заниматься этим некогда, а я была психологом в школе, преподавала именно в школе, в общеобразовательной, и могу сказать, я работала на полторы ставки, у меня не было времени заниматься с детьми. Я была загружена тестами, диагностикой, а заниматься истинными вот истинным предназначением психолога, детского психолога в школе я не могла, поэтому я могу сказать, что роль психолога, она очень узкая в школе и поэтому тоже они не успевают заниматься с детками и прививать отношения социализировать детей они не успевают и третье нас не учат в школе зарабатывать деньги да и вот мне кажется это основа это очень важно вообще основа успешной личности вот там такой красный следующий слайд яркий, чтобы всем запомнилось, что есть основа успешной личности, это, конечно же, здоровье. Потому что как может больной человек, у которого все болит, ну я сама через это прошла, я действительно была больным человеком, и у меня были только мысли об одном, о боли. Да? Соответственно, вот здоровая личность, она может создать, успешные проекты она может реализовываться и творчески всяко разное все успевать вот. и следующий слайд давайте посмотрим основа здоровья. это питание здоровое питание это общение это духовное знание очень важно да и движение вот. И следующий слайд, ну, это логотип нашей школы, собственно, ну, его тоже не обязательно показываю. А, немножечко забегу вперед. Это будет входить в ваш курс «Женское преображение». А вот я к нему подхожу. Тогда молчу. Да, ну этот слайд тоже можно пропустить. Но по поводу еще книги пару слов, то есть все знания, какие я собирала вот эти 17 лет, я синтезировала в книгу, которая должна выйти в феврале угу. и, собственно, что входит в курс. Как называется эта книга? Книга, я сейчас на распутье. Во-первых, у меня есть название «Книга жизни» или угу. "Сокровищница знаний». Вот мы можем устроить потом конкурс, кому что больше понравится. Да. Вот программа, как я уже сказала, 9 месяцев, она предполагает полную перезагрузку женскую, отказ от старых привычек, от старых паттернов, поэтому тут должно быть очень осознанное решение пойти на данный курс, и я беру не всех, то есть я не беру тех, кто не готов меняться, кто приходит и говорит, ну, я попробую. Если человек пришел и говорит, я попробую, шансы очень маленькие. Это будет время, зря, потрачено мое, я очень ценю свое время, mm -hmm. поэтому много успеваю. Итак, включает в себя программу Detox. это не только вот новомодные все чистки, это приборки уборки, так сейчас раскручены, но это… это главное, к что... курсу переходим уже. Да, mm -hmm. Детокс-программа, да, про которую я сказала, психокоррекция личности, конечно же, то есть это работа и индивидуальная, и в группе, типология личности, то есть мы выявляем, к чему предрасположена конкретно эта личность, то есть конкретно этот человек, да. Вот mm -hmm. Эдуард нашел свое предназначение, здорово, но не все так находят, даже в 50 лет. Кто вам сказал, что я нашел свое предназначение? Я вижу вашу улыбку, счастливые глаза, это говорит о многом. Спасибо. Практика йоги, пранаямы и немного будет медитации. Йога тоже в прямом эфире, и опыт показал, что все это возможно. И отзывы девочек говорят, Аня, мы даже не почувствовали разницы, что ты с нами вживую занималась или онлайн, и так и так хорошо. Угу. Дальше. И, конечно же, я не могу обойтись без таких вот адекватных духовных бесед. Я не говорю на какие-то эзотерические или какие-то сильно улетевшие темы, я говорю очень про практические, прикладные духовные знания. И это не про религию, это не имеет никакого отношения, вот, ну никаким конфессиям. То есть это такие светские высококультурные беседы. Uh -huh. Дальше в рамках вот нашей с вами программы, которую мы распланировали с девочками вот с Алиной мы много разговариваем, все-таки что же выбрать из этого океана? Мы выбрали тему отношений, и это то, что будет в ближайший месяц. Вот я только хотел сказать о том, что мы так много говорим, мы даже о детках поговорили, поговорили о женском преображении. А как эта тема может быть интересна нам, мужчинам? Как же эта тема может быть интересна? Вот давайте мы посмотрим... Посмотрим воображаемо, да, тоже колесо баланса, колесо баланса, все наверняка его уже и так знают, да, что это карьера, успешная семья, работа, деньги, вот скажите мне, пожалуйста, дорогие мужчины, может ли построиться карьера, семья и так далее, без умения гармоничной коммуникации, без умения общаться, без умения выстраивать отношения? Это вопрос ко мне. Это к мужчинам. А Эдуард у нас... Да, вот, мужчины у нас в чате есть, потому что я периодически отслеживаю чат еще на Ютубе. Возможно, они нам дадут какой-то ответ. А так, конечно, тот тренинг, о котором вы говорите, безусловно, он интересен. И если вы еще его не знаете, друзья, ну я просто рекомендую вам пройти курс Татьяны, который она будет проводить на нашей площадке. Потому что знания которые собраны там, я не знаю, это, наверное, не просто, как вы сказали, 17 лет опыта, а это развитие во всех сферах нашей жизнедеятельности, вы абсолютно правы. Да, действительно, и вот я считаю, что с отношений нужно начинать, потому что когда мы научимся общаться прежде всего с собой, а, кстати, у меня же там слайды есть, давайте посмотрим, я прямо визуальный ряд тоже сделала, вот, без умения выстраивать отношения, невозможно создать крепкую семью, невозможно создать успешный бизнес, невозможно вырастить гармоничных детей, вот. и а, что у нас будет на вот этих четырех занятиях, которые мы планируем, это вот все можно мотать, мотать дальше, давайте посмотрим следующие слайды. Первое занятие у нас будет посвящено, конечно же, отношениям с собой, кто я. То есть мы постараемся определить да, свой психотип, к какому мы к психотипу относимся, какое у нас больше предназначение да, у каждого человека. Я дам такие инструменты, которые позволят это легко и быстро сделать. Вот. И я в том числе владею типологией myers брикс мне очень нравится и нумерология в том числе, и у меня есть ну такие маленькие секретики, которые я раскрываю вот как раз непосредственно занятия. Второе занятие у нас будет посвящено отношениям с детьми, как я отношусь к своим детям, и здесь про то, действительно, как выстраивать отношения с ребенком и грудничком. И ребенком среднем, младшей школьни Какие проблемы встречаются у младших Татьяна, школьников? Татьяна, а вот еще маленькое уточнение. Смотрите, вы ведете курсы для беременных по естественным родам и да. родителям. Это будет включено в курс? При желании. Вот, вы знаете, я работаю под заказ. Вот мне что закажут, какой вопрос зададут, я готова вещать. Хоть вы есть. как большая советская энциклопедия. То есть вот чтобы да. я сейчас спросил, там есть любая страница которую можно открыть. У вас есть профессиональный э, ответ, который, еще раз, с практическим опытом, с каким-то результатом. Да, абсолютно верно. Да, у меня есть опыт приема родов самой. То есть я принимала неоднократно роды. Ну, так получалось. Меня звали подруги, и потом уже и не только подруги звали. и отношения с детьми, конечно, это очень важно. И тут не стоит думать, что это только для мамочек. Нет, наоборот, сейчас такие продвинутые папы, они хотят все знать, они хотят гармонично развиваться. Я последователь Шалвы Александровича Аманашвили, это гуманная педагогика, и, конечно, у меня будет уклон именно вот в эту область, в педагогику именно гуманную. Сухомлинский, Ушинский, это вот все мои, так скажем, ориентиры, авторитеты. Uh -huh. Ну и Третье занятие будет посвящено, тоже следующий слайд, это отношение мужчина-женщина, конечно же. Ну, женщин всегда интересует, как найти своего любимого, единственного, неповторимого. Ну, у меня тоже одинаковый взгляд на эти моменты. Здесь мы можем просто форму беседы, и если мне заранее скинут вопросы, я могу подготовить, прямо исходя из запросов, да, как говорится, идти от людей, что им нужно будет. Но это всегда популярная тема, ее даже дополнительно не особо стоит освещать. И последнее занятие у нас будет посвящено отношениям в бизнесе, как создать надежные партнерские отношения с людьми. Угу. И несмотря на то, что все мои проекты, они несут больше социальный и такой характер духовный, просветительский, культурный, а mm -hmm. Все-таки, как говорится, кушать-то что-то хочется <сих> всегда, поэтому тему бизнеса я не обошла, и я тоже была и бизнес-тренером, вела разные занятия для корпоративных клиентов, и работала с компаниями, с корпорациями, когда-то была замдиректора медицинской организации крупной, то есть как строится бизнес и как налаживать отношения внутри корпораций, это мне все тоже близко и знакомо. Простите, что я так. За что прощать-то? Дело в том, что все я в первый раз вижу, как настолько активно работает чат на Ютубе, и какие пожелания вам там присылают. Татьяна, насколько я понимаю, всего занятий будет четыре. Пока да. Пока да. И там посмотрим, то есть, насколько будет обратная связь, потому что видите, я стараюсь эффективно использовать временной ресурс. Это самое невозвратная даже нервные клетки можно восстанавливать все-таки а вот время вернуть нельзя поэтому я очень экономлю свое время и стараюсь быть там где я максимально эффективно вот. понял понял татьяна какой будет формат уроков домашние задания какие-то интерактивы будут обязательно без домашнего задания невозможно конвертация в жизнь что такое конвертация наверняка знаете да когда мы знания получили мы тут же применили потому что если мы не применяем все это склады библиотека внутри которая не используется угу. вот. и интерактив без интерактива нету ощущения живого общения нет живости а я живо мне важно общаться Понятно. Татьяна, но ну, у меня, как всегда, крайний самый, самый интересный вопрос, наверное, для всех наших слушателей. Когда начинается курс? Дата? А, следующий четверг. То есть О. сегодня с вами четверг. Это прекрасный день, когда происходит некая перезагрузка. Вот и, пожалуйста, следующий четверг в 19.00 по Москве я готова быть с вами и э, готова столько, сколько потребуется. Татьяна, ну, хочется сказать, что еще раз аудиторию, которую вы сегодня в том числе да, для себя нашли, вас уже хотят видеть, вас уже хотят слышать, уже хотят писать отдельные вопросы, да, да поэтому, да, друзья, 31 января, в последний день этого января, да, начинается курс Татьяны и... Я думаю, что нам просто там всем нужно быть. Я буду счастлива видеть всех. И поздравляю всех Татьян с наступающим 25 января. Это День Ангела всех Татьян. А Татьяна – это все-таки устроительница, это женщина, которая объединяет людей. Вот наша миссия – быть ангелами, объединителями. И очень рада, что мои родители когда-то назвали меня именно таким именем. Я тоже думаю, что они не зря это сделали. Татьяна, я благодарю вас за то, что эти полчаса вы провели вместе с нами. Друзья, мы с вами увидимся уже в самое ближайшее время на следующих лайфах и следующих интервью. Пожалуйста, следите за новостной лентой в Телеграме. Ну а нашему спикеру Татьяне Тихомировой еще раз хочется выразить Огромную благодарность. Спасибо, Татьяна. Спасибо, Эдуард. Очень приятно с вами. Друзья, всего вам самого доброго. До следующих встреч в эфире. До свидания.